Друзья, всем привет! Это Киев колледж 2021 год. Хотела с вами поделиться, друзья. Это столица, это столица, и в какое общежитие садят, э, друзья, я говорила, садят, селят будущее нашей страны. Это будущее садят, да, потому что, наверное, даже зайки не, не сидят в таких вот номерах. Это ужас один. То, что можно элементарно сделать, и никто не видит. Эти учреждения аттестуются, кто их аттестует? Разве можно жить в таких условиях? Мне иногда кажется, что вот мы выросли в советское время, но такие бы лицеи, училища, ПТУ на то время, они бы не существовали. Ведь здесь калечатся детские души, те, которые... После девятого класса сюда приходят, и что они видят? Вот эти столы, вот эти подоконники, вот эти э, тараканы, которые бегают. Где же руководство этих лицеев? Я этого не понимаю. Это Киев, столица Украины. Я не знаю, куда, кто смотрит на это все. Это ужас один, это катастрофа. Друзья, один плюс один, полным-полно интеров и всех остальных каналов. Почему вы не показываете, в, каких, в какие условия селят наших детей? Будущее Украины селится вот в такие вот, извините, гадюшники. Где руководство этих э, колледжов? Хотя их не назовешь колледжем, они назвались колледжем. На каких основаниях? Кто их аттестует? Кто им разрешает работать с молодежью? Колечат детские души.